Эй, поклонники психбольницы Немиркин, мы рады видеть вас здесь и хотим поблагодарить вас за поддержку. Ваша постоянная помощь, обмен информацией и лайки помогают каналу продолжать нашу миссию, сделать психологию доступной для всех. Хотите больше информации по теме этого видео? Нет проблем. В конце видео есть ссылки. А теперь вернемся к текущей теме. Ваш друг в последнее время ведет себя не в своей тарелке? Чувствуете ли вы, что они могут что-то скрывать от вас? Бывает обидно, когда ваши друзья не совсем честны и откровенны с вами, особенно в том, что имеет значение. Итак, вот восемь признаков того, что ваш друг может вам лгать. Первый. Они часто жестикулируют руками. Внимательно следите за языком тела вашего друга. Эксперты считают, что люди часто жестикулируют руками, когда лгут, особенно если они делают это после разговора, а не во время. Их мысли настолько заняты придумыванием лжи и выдумыванием истории в ее поддержку, что они часто задерживают свои жесты и движения. Лгущий человек также чаще использует обе руки при жестикуляции, обращает ладони в сторону от вас и преувеличивает свои движения. Во-вторых, они суетятся больше, чем обычно. Замечаете ли вы, что они ерзают больше обычного? Шаркают ли они ногами, трогают ли лицо, играют ли с волосами? Все это – примеры нервных тиков, которые люди подсознательно делают, когда лгут. Когда вы нервничаете, ваше сердцебиение ускоряется и ваша автоматическая нервная система переходит на повышенный режим работы, заставляя вас чувствовать себя беспокойным и напряженным. В-третьих, они разрывают с вами зрительный контакт. Вы можете подумать, что когда кто-то лжет вам, он не может смотреть вам прямо в глаза. Однако недавнее исследование показало, что лжецы на 70% чаще смотрят прямо на вас, чем те, кто говорит правду. Это происходит потому, что они хотят казаться более уверенными и вести себя так, как будто им нечего скрывать. Настоящий фокус в том, смогут ли они поддерживать с вами зрительный контакт, потому что у жуцов есть тенденция часто разрывать зрительный контакт. Номер четыре. Меняется тон их голоса. Говорит ли ваш друг быстро или повышает голос, когда защищается? Помимо языка тела или мимики, вы можете внимательно прислушаться к тону голоса. Нервные люди говорят на более высоком тоне, чем обычно, потому что мышцы голосовых связок напрягаются в качестве инстинктивной реакции на стресс. Другие признаки – треск в голосе, частое прочищение горла, глотание перед разговором. Номер пять. Они повторяют слова или фразы. Вы замечаете, что ваш друг повторяет определенные слова или фразы снова и снова, когда оправдывается перед вами, почему он опоздал или пропустил какое-то мероприятие. Хотя это не обязательно означает, что он вам лжет. Это все же должно вызвать у вас подозрение. Лжецы склонны больше говорить и много повторяться, чтобы казаться более открытыми, честными и искренними. Номер шесть. Они дают очень расплывчатые ответы. Ваш друг дает вам очень расплывчатые ответы. Например, «мне нужно сделать очень важное дело» и оставляет все как есть. Исследования показывают, что такие расплывчатые ответы часто означают, что человек лжет. Они также могут повторять вопросы, прежде чем ответить на них, намеренно упуская важные детали, и часто говорят «гм» или «э» вместо того, чтобы ответить сразу. Номер семь. Они быстро заканчивают разговор. Как только ваш друг решит, что убедил вас в своей лжи, он захочет как можно скорее закончить разговор. Они могут сменить тему или вести себя безразлично, проверяя часы, пожимая плечами или делая скучающий вид, чтобы побудить вас закончить разговор. Они также могут оправдываться, говоря, что им нужно быть в другом месте, что они опаздывают на встречу, или притвориться, что отвечают на телефонный звонок и уйти. И номер восемь. Вы чувствуете, что с ними что-то не так. Наконец, если все остальное не помогает, следуйте своей интуиции. Если вы чувствуете, что ваш друг выглядит не в своей тарелке, или замечаете, что в последнее время он ведет себя подозрительно, то, скорее всего, дело не только в этом. Одно исследование показало, что участники могут интуитивно определить, когда кто-то лжет, с точностью до 43% существует множество невербальных признаков, которые наше подсознание может уловить и которые подскажут нам, что наши друзья лгут или что-то скрывают от нас. Думаете ли вы, что они могут быть в чем-то нечестны с вами? Дайте нам знать об этом в комментариях ниже. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте поставить лайк, подписаться и поделиться этим видео с теми, кому оно может быть полезно. Как всегда, супер спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео.